Всем привет, с вами Фрэн. Сегодня я вам покажу топ три сервера для ПВП, на которых можно повысить свой скилл. Также перед началом видоса хотел бы извиниться за то, что я не выложил его вчера в пятницу. Это все потому, что у меня очень мало времени из-за учебы, и у меня не получается записать видос. Ну или это из-за того, что там в КС новая операция вышла, я стал больше в КС играть. Но ну, я думаю точно, что не из-за этого. И поэтому у меня видос теперь будет выходить в пятницу, в субботу, либо в воскресенье. Ну, как получится, но точно раз в неделю. Ну, а я не буду вас задерживать. Мы переходим к видосу. Т третий сервер это Cold Network. На нем есть два режима: практик и китма. Практики очень много дуэлей там всяких режимов комбо, например, соло, там что еще, но дебаф а также классик и кит map это просто такой вот обычный джим в котором вы берете кит и нападаете на других игроков а также самый главный плюс этого сервера в том что он пиратский и на него сможет поиграть каждый у кого нет лицензии например ну а мы переходим ко второму серверу это уже лицензионный сервер он называется pvp -Lan. на нем также много режимов и уже побольше онлайн чем на прошлом сервере ну а самый главный плюс в том что можно играть против ботов на разных сложностях то есть easy медиум, хард, эксперт и хакер и есть еще другие режимы как ранкет и он в котором вы играете уже против людей он переходим к самому лучшим серу в нашем сегодняшнем топе этот Mind название В нем просто огромный онлайн днем было до 1300 человек а вечером может доходить и до 2000 там всего три режима солоду и ффа а также много разных китов и самое главное что там почти нету читеров вот серьезно сколько я там играл ни одного не встретил так что это очень хорошо а также этот сервер хорош тем что у него маленький пинг то есть когда я играл, у меня был всего лишь что там пинг 120 или 130. Но это уже потому, что у меня такой интернет. А так пинг там очень хороший. Но ну, надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите лайк подпишитесь на мой канал. Кстати, у меня скоро конкурс на 300 подписчиков. Так что добиваем 300 сабов и конкурс не заставит себе ждать. Ну, а с вами был я, Фрейлан, Всем спасибо за просмотр и всем пока!